Приветствую вас на канале Криосам! Вас ждут необычные опыты, эксперименты и изобретения. Поехали! Увидите, как поймать молнию? Как применить СВЧ-энергию из микроволновки? Как своими руками усилить сигнал телефона и увеличить мощность Wi-Fi аж до 20 километров. Интересные и необычные опыты добычи электричества. Эксперименты с высоким напряжением. Ну и, конечно же, много красивых взрывов. Так что не будь круассаном, подпишись на Криосана.